очень вкусное домашнее мороженое. Для начала собьем сливки до твердых пиков. Для этого лучше взять глубокую посуду. Добавляем щепотку соли и взбиваем 2-3 минуты. После чего добавляем одну банку сгущенного молока и пакетик ванилина и взбиваем еще столько же, пока масса не станет плотной. Мои коржи отлично подошли мне по форме. В форму кладем один корж, выливаем нашу массу. И ставим морозильник на полчаса, чтобы масса немного застыла. После чего достаем, кладем второй корж и ставим морозильную камеру на 5 часов до полного охлаждения. Мороженое получается очень вкусным и нежным. По желанию при подаче можно украсить фруктами.